И снова всем welcome! Это снова я, ДНДЖП. Сегодня замечательная погода, и, как видите, я нахожусь в парке Уэна. Ну, можно сказать, рядом. Тут покемоны, музей, большой кит. И тут проходит сейчас фестиваль. Филиппин Экспо называется. Мы сейчас пойдем посмотрим, что там. Там мисс Филиппин должна быть. Вообще, на самом деле, я здесь первый раз в этом парке, именно с этой стороны. До этого я всегда был, с левой стороны заходил, и там гуляли мы, смотрели на Сакуру. А сейчас я зашел с правой стороны. Тут разные муниципальные здания стоят, исторические. Как видно, сегодня у нас замечательная погода, и можно погулять, хотя обещали грозу. Нокс, к счастью, ее отменили, и спокойно можно погулять. Вот историческое здание. Не знаю, сколько ему лет веков, но выглядит классно. Еще, на самом деле здесь много народу. Я пойду зайду во внутрь, пока вам без комментариев просто покажу. Вчера, кстати, здесь же тоже был конкурс, этот, как он называется, ну короче геев тут выбирали, мистер гей, но вчера я сюда не ходил, и это как бы не особо интересно, сегодня был просто рядом, на Акибу заезжал и тут решил заехать вот на фестиваль. Там барбекю очень много. This is the exit. I can't enter it. Ладно, пойдем посмотрим. Вход где? А вход с этой стороны. Веню-энтранс, вот. А вот, кстати, Russian Expo не проводится в Японии, я не знаю почему. Видимо, комьюнити русских не такое большое, чтобы устраивать такие мероприятия. Тут много очень спонсоров, тоже в этом мероприятии поучаствовал. Поэтому... Поэтому им разрешили здесь привезти. Вот флаги. Филиппин Экспо 2022, Уэна Парк Токио. Барбекю, разная еда, традиционно филиппинская. Личона не видать, но думаю, его слишком долго готовить, поэтому его не стали здесь. Вот это кумар. Ё-моё, вот это очередь. Слушай, а как я туда буду заходить? Ядрём Ваша. Тут, походу, ждать придется до вечера. Если не больше, да? Слушай, ну я не буду, наверное, стоять ждать. Куда ты думаешь, что Ай, и Чеджикангурайд. О, сухой. Молодо, куракуй на ремассах. Ага, река, за это замощь, да. Да не, ребят, ну а нафиг. Больше всего... Больше всего я не люблю стоять в очередях. Вот это вот нафиг, блин, просто. Если тут на этот ивент, тут надо простоять час, да я лучше снаружи поснимаю, я Манал? Че я там пойду? Да, на самом деле здесь можно и снаружи что-то увидеть. Вот, пожалуйста, обезьянки там. Сколько там обезьянок стоит, а? Ну, вон, я имею в виду на этом плакате Панги. А тут заходишь внутрь и еще, короче, ждешь в очереди на то, чтобы купить еду. Офигеть просто. Вон они там прыгают. Пойду я обойду с другой стороны. Да, народу дофига. SBI Ремит. А, ну это известная контора Ремитанс, которая. Это по пенсионной вклады. <свят> ну мы просто погуляем, посмотрим. -мо, там вообще не протолкнулся, посмотрите внутри. Толпа стоит просто друг на друге практически. Не, это, конечно, жесть. Видимо, видимо, да, с местом ограничено здесь, как бы им выделили определенный участок. Естественно, они не могут здесь широко сделать. трансфер ну, вот вообще там можно и здесь зайти как бы договориться там просто с пацанами чтобы это пропустили и все чтобы не стоять в этой очереди не ждать ну, ладно мы не будем читерить Есть выход, да? Что там? Кто там? Зонтики нифига не видать, а, слушай. Нифига не видно, короче. Первая помощь, я вот вижу, там стоит. Слушай, а, ну у них там это, так лишь, в общем, как обычно. То есть половину... Английский половину тагалок. Ну, ладно, чё? Как кстати, security белые парни стоят. Прикольно. Ну ничего, посмотрим, что там. Никого не видать, правда? Ладно. Вот. Знакомые какие-то майки Где-то я это уже видел Да, блин Слушай, а тут у них вот здесь пати идет Снаружи встраивают Но внутри я там не пойду Что там делать? Там программа сейчас Музыкальная, там местная эти танцы, местные известности приехали сюда, выступают. И э, вот, как говорили, там мисс Филиппин будет. Ну, не знаю, если смысл стоять час в очереди, чтобы потом просто там посмотреть на сцену. Там уж все закончится к тому времени, я считаю. Ладно, ну а мы что, пойдем посмотрим здесь вокруг. Кстати, хороший Старбакс сделали, большой военный парке. Я его вот не видел раньше. Возможно, давно уже стоит. Просто я, как говорил, я с той стороны всегда заходил. Я с этой стороны не был. И вот они здесь построили огромный Starbucks. Я не знаю, на сколько мест. Но, но классно, посидеть можно. Go Japan, тут все дела. Погнали. Погнали. Слушай, ну да, тут даже и без, и, и без этого народу дохренища сидит, отдыхает. Но, видимо, народ на пикничок пришел погреться. Как раз сейчас хорошие деньги, пошли, тепло, нормально стало. Не так, как раньше. То раньше было совсем дубак вообще. Я, я просто охреневал, значит, лето уже, июнь месяц, а на улице 15 градусов, как практически зимой. Март месяц или февраль. Ну, то есть холодно было. Я думаю, надо пройтись, посмотреть, что тут вообще есть. Что к чему. Горки. Горки разные. Но ну, закрыты, правда. Как видно, в основном филиппинские семьи здесь. О, какие. Очень мягкое покрытие. Это прям вот такой вот слой резины там, по ощущению. Да-да, мягко. Падать не больно будет. Тут зоопарк Уэна. Если кто не знал, в зоопарк я не ходил. Также могу сказать, что в планах пока... Возможно, в этом году сходим с семьей там в парк, в зоопарк. И, кстати, насчет вот парковок, вот это тоже такая проблема. Здесь, как видите, вот за моей спиной стоит куча велосипедов. И и с той стороны там велосипедов куча, а мотопарковок вообще нет. Но есть одна около прям входа в Уэна-станцию, но там мало места, и она забита постоянно. Поэтому, если хотите такой типа лайфхак, вот с той стороны, где я начинал, где покемон, там музей, вот там можно заехать и там поставить можно байк бесплатно. Потому что в центре города обычно все парковки платные, но вот здесь, в парке, есть и бесплатные зоны. Там рядом с велосипедами ставишь и ок. То вам лайфхак такой. Ну, а если вы на велике, то можете прямо сюда заехать. Как видите, здесь много велосипедов. Народу полно. Филиппинские ребята вообще веселые. Мне нравится. И их очень много в Японии. Япония – это одна из самых таких популярных для Филиппин стран, куда хотят поехать многие филиппинцы на работу, на учебу. Китчен Манила. У них тут очень много, кстати, кафешек разных. Я знаю один из самых известных магазинов филиппинской еды. Это Anastrading. Находится в сайтами Там можно купить филиппинские продукты, если вы любитель. Мне, например, нравится там сисигали, синиган, приправы разные. Очень много разных вещей продается из Филиппины, оригинальных. Поэтому... Можете погуглить, если вам интересно. А так в Токио ресторанов тоже прилично встречается, в филиппинской кухне. Ну и цены недорогие. Не дороже, чем какой-нибудь индийская или китайская кухня. Я заходил обычно где-то вон там. Вот. Сюда вообще редко мы заходили. И поэтому я этот зоопарк и вот этот Starbucks не видел. Вот эта толпа. Да, на ивенты. Такие ивенты это, конечно, редкость в Японии вообще. Но раз в год где-то устраиваются. Самая известная еда, которая на ивентах продается, это барбекю. Конечно, на шпажках такие куски мяса, свинина обычные, либо курица. И это, конечно, вкусно. Они маринуют их также, это не как в Японии. Вот мы сейчас, кстати, можем пройтись сзади, посмотреть, что готовят. Что тут готовят? Барбекю, барбекю, да. Курица там еще что. А это эти лонганиса, да? Лонганиса. Это типа сосиски такие. Ребята гуляют с пивком. Конечно, сюда надо приезжать не на транспорте, а на автобусе или на поезде. Тут что-то даже варят. Какая колоритная женщина. Что-то что там кричит. NS Kitchen, Филиппин ресторан и бар. Кстати, можно увидеть, сколько там народу внутри, это жесть, вообще. Бусанком И тот еще. Payforex, best way to send money. Payforex, не знаю, что за Payforex. Но Western Union я знаю. Дорогая контора, Western Union, Aloha, или что это? А, ну вот отсюда, кстати, хорошо видно. филиппин это в синем вот она спускается как я уже говорил здесь приехало очень много филиппинских певцов и певиц и они поют популярные песни бесплатно да, это вход бесплатный для всех желающих может туда прийти и послушать кушать вообще на самом деле надо почаще такие ивенты посещать ну на примере вот октобер тот же самый филиппин экспо это хороший способ познакомиться с культурой этой страны попробовать кухню посмотреть какие-то игры разные традиции еще что-то даже не выезжая из японии что очень хорошо Фонтан – красота просто! Камера постепенно нагревается. Скорее всего, придется скоро выключить. Несмотря на то, что солнце уже низко и не так сильно жарит, но все равно сейчас около 4 вечера примерно, 4 часа, и все еще ощущается вот этот ультрафиолет сильный. Нагрев идет. музей Покемон я еще ни разу не ходил. Наверное, интересно. О, а здесь что-то какое-то Интервью, не интервью, кто это вообще? Ну-ка давай-ка посмотрим. Медиа, какая-то медиа. Кстати к сожалению, на дронах здесь не полетать. Но это логично на самом деле, потому что рядом находится резиденция императора, ну, тут, ну как рядом, пару километров, и на дроне перелететь отсюда до туда вообще не составляет проблем. А там уже был инцидент, когда дрон упал на крышу этого резиденции императора, и полиция была очень обеспокоены данным фактом. Искала, кто же это сделал. Возможно, он как-то следил там за этим императором и мог какие-то вообще навредить ему. Из-за этого весь центр Токио закрыли для полетов. Поэтому во многих парках вы можете увидеть данные э, плакаты, как вот на примере этого. Это Уэновский парк. Полицейская станция запрещает полеты на дронах. Очень много охранников ходит. И если вас здесь засекут с дроном, что вы управляете, штрафы очень большие. Серьезно говорю. А это какая-то медиа, я не знаю, кто это. Ну, видимо, она не молодая такая певица. И тут снимает с двух сторон аж. Вон то место, парковочка небольшая с велосипедами, про которое я говорил, там можно припарковать свой скутер или байк. Прямо рядом с этим музеем. Это покемон Fossil Museum. Вход вон там. Здесь написано, что солдат следующий. онлайн-букинг. Для взрослых 1200 иен, для детей 400 иен. Поэтому, если вы хотите, вот можете здесь зайти. Но сейчас говорят, что солдат на данный момент и на сегодня уже закончился. Давай спросим, что там. Смасен. А моо кьёо канрёдес, не? А куно бюджетскан, деска... на кани, нан Это, カセキテンなので、ポケモンのキャラクターにつながったえっと、フィギュアじゃない? そうです、フィギュア。フィギュアとかいろんなキャラクターですね? 実際の本物のカセキも似たようなキャラクターと一緒に比較してブーツしてあります。何か動画とかいろんなありますか? Найс. Фигура-дакия, да? Фигура и А боншо. А, сумеяно боншо, да? Народ, КОНО. НА. 19 НИЧИ да? А, МО НО. А, 19 НИЧИ МАДЕ? 19 НИЧИ а, вы будете... Ну, не? нарходо, на Я что В общем, такие дела. Музей открыт до 19 июня, но все билеты уже распроданы. Не то, что на сегодня, а до конца этого ивента, то есть до конца следующей недели. И, к сожалению, вряд ли удастся уже купить билеты, потому что только если кто-то откажется. Ну, тут одна неделя осталась, вряд ли кто-то будет отказываться, блин, в последнюю неделю. А здесь перманент экзибишен энтранс. И вот здесь находится... У них покемоны всего вон они, музей там музей шоп в общем что там внутри э -э, в основном это фигурки и ну плюшевые разные игрушки ну characters да это эти ну героя герои этого аниме в основном Никаких там мультиков, там, или аниме, или видео, что-то такого не показывают. Да, литература небольшая, есть панфлеты и вот эти вот фигурки. Фигурки большие, маленькие и разных, в общем, размеров разных материалов. Ну, вот отсюда видно, вон они стоят там фигурки. Магазин, конечно, там есть. Записаться можно здесь. Я не знаю, что это за... А, здесь национальный музей естествознаний и науки. Понятно. А вон паровоз, кстати. Ну-ка, интересно, я могу паровоз снаружи заснять, чтобы туда не заходить. А то мало ли, вдруг народ сейчас скажет, ой, что ты там. О, здесь нельзя. Ну ладно, давай сюда. Вот это махина. А здесь находится Special Exhibition Entrance. Я даже не знаю, что там за выставка. Exhibition это выставка. Кстати, скоро будет выставка Japan Drone, и Я планирую туда пойти. Там будет интересно. Джем, джем спешил. А, ювелирка там. Выставка ювелирки, 2000 йен вход. Понятно. Поезд огромный, паровоз. Красивый. Паровоз зачетный. Если будете здесь, обязательно посетите. На самом деле таких паровозов по Японии очень мало осталось. Это вот один из немногих паровозов в Токио. Есть еще в других городах, но я их там редко встречал. От силы максимум два я видел. Вот такой небольшой обзор парка, можно сказать, да. Небольшая прогулка на сегодня.